Эксперты говорят, что наличные деньги совсем скоро останутся только в коллекциях нумизматов. Они потихоньку вытесняются электронными средствами расчетов. Возможно, но это в будущем. А вот новые правила контроля за оборотом наличности уже вступили в силу. Произошло это 10 января. Что необходимо знать и как это работает, расскажет наш гость. Финансовый эксперт Елена Феоктистова. Елена Доброе утро. Доброе утро. Елена, мы узнали, что вы стали победителем всероссийского конкурса «Финансовый советник 2020 года». Поздравляем! Спасибо. Поздравляем, Леночка, Успехов, успехов, успехов и дальнейших высот. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Лен, на что стоит обратить внимание, совершая финансовые операции в этом году? Давайте сразу расскажу о том, как, как все-таки изменения повлияют. Вот. Uh -huh. Дело uh -huh. в том, что переживать и пугаться не стоит. Uh -huh. Не нужно паниковать о том, что будут как-то очень сильно контролировать. Uh -huh. Возникает необходимость дополнительно известить органы финмониторинга о том, что происходит та или иная операция на сумму свыше 600 тысяч рублей по переводам, по снятию, получению этих денег. И если финмониторинг не находит какие-то проблемы, связанные с этой сделкой, то, конечно, сделка, ну, деньги будут вы, выданы вам и в в банкомате или в кассе банка. Так, это все, конечно, прекрасно, но объясните вот простым языком, для меня обычного обывателя. Я хочу совершить покупку машину. А, куда я должна отправлять запрос? Могу ли я? Нет, никуда. Вы просто uh -huh. приходите, начинаете покупать машину. Это абсолютно нормальная сделка купли-продажи. А вот если вы бы переводили эти деньги каким-то образом, и, предположим, при этом не было подоплеки сделки, переводите деньги на счет автосалона, а сделки нет никакой, тогда органы финмониторинга бы уже... Уже известили правоохранительные органы о том, что вот здесь какая-то подозрительная операция. Вот. То есть все эти действия, они сделаны для того, чтобы максимально вывести экономику из тени и угу. сделать сделки более прозрачными. Угу. А, собственно, кто будет осуществлять такой мониторинг и как это будет происходить? Ну, Человек вообще не задействован в этой ситуации. Угу. Дело в том, что банк непосредственно сразу же, если сделка на сумму 600 тысяч, он начинает контролировать, то есть передается в органы финмониторинга. И если финмониторинг уже видит о том, что действительно операция подозрительная, то есть нет какой-то сделки внутри этих переводов, то передает в правоохранительные органы. Но зачастую это может выглядеть для нас с вами как некое неудобство. Мне нужно перевести деньги, предположим, родителям именно на такую сумму. Скорее Скорее всего, просто мой платеж заблокируют, позвонят мне и попросят предоставить информацию, что это действительно мои родители, и я им направляю, ну, просто положим такой крупный подарок, на или они там собираются в отпуск, чтобы им было удобно рассчитаться. Никто не будет запрещать, мне спокойно дадут сделать этот перевод. Ну, просто я потрачу там на общение с органами там несколько минут. А если не родителям, а рабочим, которые, например, делают ремонт у меня в квартире, то тут как быть? А вот в данной ситуации, если это по договору оказания услуг, то вас просто попросят предоставить этот договор. То есть если вы оплачиваете услуги какой-то строительной компании или оплачиваете услуги какой-то бригады, то у вас должны быть договорные отношения. Ну, это а как раз-таки обязательно. Частник, так сказать. Вот как раз-таки вот здесь вот как раз для этого и придумано о том, чтобы люди старались выходить из теневой, э, так скажем, сферы и начинали показывать свои доходы. Потому что частник в данной ситуации не платит налоги за... за зарплаты которую получил и как следствие для него возникают определенные риски полезно ли вообще на ваш взгляд такие изменения ну, вы знаете, с точки зрения э, того, что все-таки нужно пополнять бюджет и казну, это необходимость. То есть здесь можно сложно говорить о пользе или не пользе, но э, у нас же все равно государство стремится к тому, чтобы все, каждый доход был налогооблагаем. И, соответственно, это необходимо для того, чтобы избежать обналичивания, чтобы вывести экономику из тени, чтобы стать более прозрачным. То есть это такая... А, мера, которая потребуется для того, чтобы у нас все-таки правовое государство было. Лен, скажите, а удастся ли вообще это все сделать? Ведь все равно люди будут находить какие-то лазейки, хитрить. Mm -hmm. Все это было всю жизнь. И здесь, наверное, будет. Как Конечно, сложнее будет для тех, кто работает в теневой экономике. И, безусловно, они будут продолжать придумывать новые схемы. То есть чем больше у нас контроля, тем больше новых схем. Но гарантировать о том, что прям сразу все резко выйдет из тени, невозможно. Вы угу. правы абсолютно. А какие еще появились изменения, связанные с оборотом наличности? А, ну, помимо вот такого дополнительного контроля, естественно, появилось и, и так скажем, какое-то некое облегчение. Например, сейчас перестали контролировать обмен одной купюр на другую. То есть, если раньше необходим был контроль, что вот я хочу одну банкноту разменять на другую, то сейчас это уже сняли. А перевод за границу денежных средств тоже стал как бы менее контролируемым. То есть, есть и облегчения какие-то определенные, безусловно, в этой сфере. А в недвижимости есть какие-то, так сказать... Изменения. Uh. Да, да. если мы обратимся к этому закону в целом, у нас появился контроль также за сделками с недвижимостью более строгий. То есть сделки с недвижимостью свыше 3 миллионов также подлежат финмониторингу, и дальше информация уже опять анализируется, есть ли тут состав преступления или нет правоохранительными органами экономического. И смысл заключается в том, что бы люди не писали цену одну в договоре купли-продажи, а деньги продавали другие, таким образом избегая договора, дополнительных налогов uh -huh. а это сделано именно с этой точки зрения а часто ли сейчас занижается стоимость квартиры вы знаете, вот последние годы на моей практике нет. Mm -hmm. То есть раньше это действительно в начале там, нулевых, конце 90-х это было очень популярно, потому что э, зачастую выгода от занижения, она была существенная. На сегодняшний момент, так как есть налоговый вычет, который позволяет вернуть э, часть от стоимости квартиры или там уплаченных процентов, люди, наоборот, стремятся прописать всю сумму стоимости жилья, которая указана в договоре. Таким образом, э, дополнительно получить определенные преференции. Сейчас уже ужесточается контроль за почтовыми переводами, так в том числе, или за пополнение счетов мобильных телефонов на сумму от 100 тысяч рублей. Дело в том, что очень часто были мошеннические схемы, когда пополняли телефоны на большую сумму, а потом эти деньги выводили. Это тоже одна из схем обналичивания. И сейчас как раз-таки, опять же, вводится запрет и контроль о том, что вот почтовые переводы на сумму от 100 тысяч должны подпадать под анализ, а нет ли там какого-то обналичивания, нет ли там какого-то спонсирования недобросовестных структур, uh -huh. так скажем. И, конечно же, если пополняется телефон на сумму также 100 тысяч, тоже возникает дополнительный контроль. То есть и сложнее выводить будет, и необходимо будет обозначить, и почему эти деньги тут попали, и происхождение, и так далее, и так далее. Скажите, Елена, а вот в целом контроль за финансами граждан, с каждым вообще годом усиливается? Да, да, это можно сказать абсолютно точно, потому что на сегодняшний момент и введение налога с депозитов доход, на, на доходы с депозитов mm -hmm. будет теперь уже вот с 2021 года, мы все обязаны заплатить, если заработали больше, чем нам сказала государство. И по факту это также будет информирование со стороны банков. То есть банки будут сдавать информацию, сколько человек заработал в налоговой, это их обязанность, они являются нашими налоговыми агентами. А мы уже должны будем, отчитавшись, заплатить налог, если действительно доход превысил произведение миллиона и ставки рефинансирования. Ну как вам кажется, что же нам все-таки ожидать в будущем? Что нас ждет? Тотальный контроль над каждым заработанным и потраченным рублем? А... Дело в том, что, скорее всего, это будет некая тоже какая-то модель, как в Европе, где наличные деньги практически не используются. Там mm -hmm. действительно есть определенный контроль за движением расчетов, и очень сложно рассчитаться и купить что-то в наличном порядке. Я думаю, что государство у нас действительно к этому стремится, чтобы сделать максимально расчеты по безналу, для того, чтобы минимизировать как раз-таки и теневые сделки, и вывести экономику, ну так скажем, в более правовольственную русло а, говорить прям полностью контрольном контроле о том что вот каждый вздох будет пока mm -hmm. преждевременно скажите Елен сокрытие доходов это всегда э, желание незаконно обогатиться или может в некоторых случаях причина в неудобных схемах взаимодействия с государством совсем э, невыгодных условиях для тех кто пытается хоть что-то заработать для достойной жизни когда мы с вами говорим о сокрытии доходов, здесь нужно сразу разделяться. Мы предприниматели с вами или физические лица? Потому что зачастую предприниматель действительно несет очень большую нагрузку финансовую по содержанию своих сотрудников. И иногда, так как я работаю с разными людьми, в том числе с предпринимателями, они чаще всего говорят, если я буду все время выплачивать в полном объеме, то я иной раз могу зубы на полку сложить. И зачастую, к сожалению, это так. Потому что помимо того, что предприниматели оплачивают, зарплату, он от каждой зарплаты еще оплачивает определенный процент в пенсионные фонды и другие там ФСС и другие органы, которые помогают содержать собственно рабочий аппарат. И зачастую именно из-за этого уровень зарплаты у нас не растет у населения. То есть предприниматели ставят заведомо небольшие зарплаты uh -huh. для того, чтобы платить небольшие налоги. И это нельзя сказать о том, что они там скрываются от налогов или еще что-нибудь. Они могут действительно платить это по-настоящему. То есть когда мы говорим о том, что уровень зарплаты у нас маленькие. Иногда стоит, может быть, подумать о послаблении налоговой нагрузки на предпринимателей для того, чтобы они и зарплаты платили побольше. Да, ну а будет это послабление, а то какой-то замкнутый круг получается. На сегодняшний момент ведутся активные переговоры, как сделать так. И обсуждается и пенсионная реформа, которая уже введена, и она продолжает корректироваться. И думают о том, что может быть возложить на граждан обязанность, то есть не заставлять предпринимателей и работодателей оплачивать, чтобы граждане сами получали эти деньги, сами там откладывали и так далее. Но э, все на уровне дискуссии. Я думаю, что, возможно, через несколько лет мы с вами увидим какие-то новые шаги в этом направлении, может быть, станет полегче. Спасибо. Спасибо, Лена, вам большое. Спасибо.